Всех с святами новоречными, с пройдешними и тишущие залишились. Так, про будем сегодня облагать? Есть, смотрите, есть небольшая, небольшая такая ремарка по проведению зума в чем смысл вот на прошлом зуме было замечание как формируется тема стихийно или планируется ну постоянно я прошу дать пакет вопросов чтобы можно было и запланировать сегодняшний зум встречу и дать вопросы на следующие, ну как-то как-то не получается, так сидим, ждем, ждем вот э, основного спикера, то, что я должен буду говорить. Просил, просил изначально дать возможность нам всем высказаться и чтобы зум выглядел не просто как лекция одного а чтобы зум выглядел как круглый стол по обсуждению тех вопросов, тех вопросов практического такого смысла, чтобы они нужны были действительно в применении каждому. Потому что изоляция, вот допустим, мое направление, маточное молочко, из присутствующих даже сейчас, у вот нас 10 человек и тех нет, но вряд ли, чтобы, у каждого, чтобы есть, сейчас нашелся пчеловод, у кого маточное молочко – основное направление пчеловодства. Вряд ли кто найдется. А это моя основная тема. Изоляция маток тоже, ну в лучшем случае, если половина нас присутствующих, тоже не все могут подключиться, принять участие в обсуждении, потому что не все занимаются, пытаются, как-то присматриваются. Теперь э, еще какая двухматочное содержание, тоже просматривается, спрашивают, первые шаги делают, а как вот двухматричное, вот, кстати, вопрос был, а как двухматочное содержание при слабой кормовой базе и так далее. Но человек дал вопрос, и тоже предложил: Давайте как-то задавать тон вопросов на упреждение, чтобы к следующему зуму кто-то подготовился, кто-то где-то нашел какие-то вопросы, что-то в себе, какие-то воспоминания, или приглашать кого-то из специалистов в какой-то области. Но я изначально показывал два десятка вопросов. Два десятка вопросов я готовил лекцию в одном зарубежье. Просто как программа учебную. И начинается с предыстории применения технологии изоляции маток. Вот смотрите, на следующий зум, на следующий дай Бог нам всем встретиться и также общаться в мирной обстановке. Я, наверное, начну все-таки с этого. И постараюсь как можно глубже рассказать о технологии изоляции, потому что в перспективе, эта тема будет актуальна, архиактуальна. Особенно в преддверии появления новых болезней, таких как тропик лещ. И везде из той информации, имеющейся, которая у нас на сегодняшний день есть, из разных источников, особенно южных регионов, находят, да, встречаются, кто-то не обращал внимания. Сейчас после нашего общения и после того, как мы ну, будем сказать, подняли тревогу, стали просматриваться. Да, действительно есть. Возможно, именно в южных регионах, а его трудно заметить, этот клещ, пока не начнешь раскрывать ячейки печатного расплода. Ну, какая-то букашка там бегает такая, еле заметно. Ну, бегает и бог с ним. Самое главное, чтобы не было воровок, потому что большая концентрация внимания у пчеловодов как раз на этого паразита. Но они могут существовать, эти паразиты оба. И все источники информации, все видеоролики, с какими мы знакомились в Ютубе или где-то в Фейсбуке, в один голос утверждают, что один из, факт, один из способов борьбы с этим, возможно, потенциальным паразитом будет и существующим ворова, и с этим тропой. Будет безрасходный период. Как его создавать? Все пожимают плечами. Ну, где-то слышали кто-то там и про изоляцию. Ну, про изоляцию, если маток, допустим, изолировать, где-то я слышал в каком-то ролике. Да, существует технология изоляции маток. Это наша, я не говорю, это моя лично там, чья-то наша технология. Потому что Zoom фактически и базируется на этой теме. Очень важная тема. И она, это тема завтрашнего дня. И все соглашаются. Да, безрасплодный период, но если изолировать маток, то мы потеряем медосборы. Зачем тогда вообще пчеловодством заниматься? Ну, как-то вот, вот как-то не заходит она э, пчеловодом, что биологию, биологию нужно знать. И будем конкретно вот, в этой теме, особенно вот сейчас вопросы это декламирую особенности формирования жирового тела медоносных пчел будем обсуждать начинать сначала потому что многие пчеловоды до сих пор шо, их шокирует при одной только мысли что я закрываю мата в конце июля и на 7-8 месяцев до следующего сезона а всем же а с чем же я иду в зиму, а как же будут семьи зимовать, а как же они будут наращивать их где? Незнание белой. Правильно говорил Сергей Брайан, что мы еще учебник по белой еще не создали, Мы его будем создавать. И вот как раз вопрос. Оптимальные сроки, вот буду сейчас прямо, вот человек задал вопрос, значит, буду отвечать на его вопрос. Оптимальный сроки изоляции, если она всего одна. Потому что я... Одна изоляция маток в годовом цикле, две изоляции и три. Трехкратная изоляция. Последняя книга, предпоследняя, изоляция маток в годовом цикле, пришлось дать расклад именно по всем возможным вариантам изоляции. Абсолютно по всем. И это моя, кстати, тема. Я с нее начинал. Однократная изоляция. То есть сезон короткий, где-то 2-3 месяца у нас активности. Я имею в виду по конвейеру, по медоносной базе. В середине мая зацветает первый товарный медонос акация. И в конце июля заканчивается подсолнухом все. Фактически 2,5 месяца с головой. Как, как умудриться увязать технологию изоляции маток, чтобы матка работала всего 3,5-4 месяца в этом активном сезоне, а 7-8 месяцев она находилась в стадии изоляции. Да, кто-то заметил, это фактически э, может быть хорошим подспорьем для того, что матка не вырабатывается так, как она сеяла бы все 7 месяцев активного сезона. Мы берем именно самые важные моменты медоносный конвейер в двух, двух с половиной месяцев и используем четыре поколения всего-навсего. Хватает с головой поменять поколение зимующих пчел и четыре поколения летнего сезона, чтобы они участвовали полностью во всем конвейере медоносном, какой у нас имеется за 2,5 месяца от Акации до Пацанов или еще у кого-то какой-то там есть медонос. И закончить достойно сезон и по товару, и по возможности лечения болезней, самых таких страшных, как ворово потому что безрасплодный период дает возможность хорошо с ним побороться, даже такими слабенькими акарицидами, как органические кислоты, ну, в частности, кислота. Как я поступал при однократной изоляции? Наращивается максимально, начиная с конца марта, ну, где-то плюс-минус, 1 апреля я... Всегда это увязывалось с числом 1 апреля выпускаем маток, когда уже облет хороший, очистительный, и начинается бурное развитие. Бурное развитие начинается, матка выпускаем с изолятора. Почему такой взрыв активности пояс и кладки матки выпущенной с изолятора? И, и такого мы не наблюдаем, когда матка в свободном перемещении. Потому что там после... Зимняя спячки, так грубо говоря, семей. После зимней неактивности матку постепенно переводят с медового кормления, углеводного, зимующего, на маточное молочко. Постепенно начинают активизироваться яичники, то есть включается максимально репродуктивный орган матки, яичники, и уже через какой-то определенный период, то есть в начале она... Где-то 300 яиц откладывают в сутки, затем 500 через неделю ну и, и, так, и так далее, пока не выходит уже через, ну, в течение двух-трех недель на максимальную яйцекладку. И вдруг мы выпускаем матку с изолятора, и в нее такой взрыв, что она догоняет и даже обгоняет те семьи, в которых матки были в свободном перемещении. Казалось бы, ну, парадокс. Так вот, когда матка находится в изоляторе, и уже небольшая активность, то есть день идет на увеличение, семьи потихоньку приходят в предвесеннюю активность. И они переводят постепенно, когда еще матка находится в изоляторе, они ее постепенно, плавно переводят на другое по качеству питания маточное молочко. У нее активизируются яичники, находясь, когда она еще находится в, в изоляторе. И после того, как мы выпускаем после очистительного блета матку, у нее репродуктивный ее орган готов к этому взрыву полностью проявить все свои способности. Сколько там она по природе, по породе своей? Две там полторы, две, две с половиной. И она сразу включается в эту активность. И вот, начиная с 1 апреля, и... Достаточно мне использовать все то, что светет, ну в моем регионе, я сейчас буду говорить о а близкой мне по теме ситуации, где я и шлифовал свою эту технологию. И получается, что за, даже через 45-50 дней я уже могу сделать отводок. Позволяет сила семьи, активное развитие сделать отводок. Обгуливаю маток до первой в первой декаде июня. Обгуливаю маток в отцовских осиротевших семьях. А рядом стоит отводок на старой матке. Ухожу от роения. Сразу никакой проблемы у меня нету с этой, с этой, с этой матке. Потому что ситуация в отводке на старой матке. Почти такой же взрыв активности, как и у роения. Только с опозданием на неделю, пока не появится летная пчела своя. В Рои там сразу все группы пчел выходят, поэтому взрыв активности с первых дней. А вот водка на старой матке, она яичники у нее уже максимально на всех парусах, но мы ее лишили летных пчел, старую матку, при формировании отводка, поэтому неделю она плавно выходит на свои эти вот обороты, пока не появится своя летная пчела. То есть 7-10 дней. И затем мы наблюдаем высокую активность развития этого отводка на старой, уже рассеянной матке. А в семье, которую мы осиротили, основную отцовскую, здесь обуливаем матку. И не одну. И если мы между семьями отводком и... То есть между отводком со старой маткой и отцовской семьей с молодой маткой сделали ротацию расплодными рамками, какими я говорил. От уже развитого отводка берем печатный, даем молодой матке. А у молодой матки забираем открытый расплод, даем старой матке отводку, чтобы она не зароилась. Потому что здесь уже много молодой пчелы-кормилицы. Она в состоянии полноценно выкормить эту личинку. И плюс вторая цель, мы создаем рабочее состояние, потому что еще роевая пора. И этот... Отводок на старые матки при хорошем, при, при хорошем развитии может войти в раение. И месяц всего-навсего семье с молодой маткой до последнего медосбора в начале июля у меня зацветает подсолнух. И при ротации, то есть взаимопомощи, я не даю пробуксовать, просесть и старые матки, Чтоб она не зараилась, потому что если семья заходит в роевое состояние, она прекращает, снижает до минимума ее цикладки. Человоды это наблюдают, когда семья заходит в роение. Можно там приостановить это роение, какими-то маточниками вырезать, но мы теряем в том, что в предроевом состоянии семья сокращает до минимума выращивание расплода. Матка худеет, ей затем можно было вылететь. То есть, роевая ситуация довольно-таки капризная в плане потери силы семьи в развитии. И вот я подхожу к началу июня, июля вернее, к цветению подсолнуха. Первые, первая неделя взятка, то есть проноса нектара с первых цветений, с первых полей, потому что он разновозрастной у нас, растягивается на целый месяц где-то цветение, идет Взрыв этих молодых маток, потому что это последнее, что они могут, как они могут еще себя успеть проявить до того, как будет принос, шквальный пронос нектара, маток ограничивают яйцекладки, сгоняют на крайние рамки медовые и все. То есть, что она успеет сейчас вот в начале активности выделения нектара первых, первых полей, первых, первого цветения. Успевает все. На этом ее задача в этом году по репродуктивности заканчивается. И на момент цветения, то есть на момент изоляции матки, это где-то середина июля, 20-й июля, я как правило делаю, когда однократно, вопрос был при однократной изоляции. То есть она что не успевает у меня насеять за этот две недели июля И в 20-х числах я начинаю плавно, постепенно закрывать. Расплод и так уже сокращается. Расплода на начало закрытия матки, то есть на начало цветения подсолнуха, должно быть максимальное количество разного возрастного. так пчела, которая выйдет из расплода период цветения подсолнуха и после цветения, она уже не будет участвовать не в воспитании расплода, то есть выделение маточного молочка, а это главный фактор износа, э, зимующих пчел будущих, не, в, не в приносит товарного меда. И я в конце июля, в начале августа закрываю матку в изолятор, и все. И до самого, до самой весны, до первых чисел апреля. То есть 7-8 месяцев у меня матка находится в изоляции. Это если... Однократная изоляция. То есть однократно то, как, в принципе, я лет, лет 20, наверное, я в этой теме работал, успевал наращивать до главного взятка, до подсолнуха, до последнего нашего взятка, успевал наращивать силу семьи, ну, надо, в переводе на Дадан, где-то э, в расплоде, если. Около, ну, в среднем, 7 рамок Дадана. возрастного. Понятно, что вся пчела, которая выйдет из этого расплода, период цветения главного медосбора, она уже наконец последних дней взятка, выходит молодая пчела, она нигде не будет изношена. Все, это ответ тем, кто, а как же, с чем же я буду зимовать? Если она нигде не изношена, ни, ни на чем не изношена, не на воспитание расплода, не на выкармливание, то есть не в отделение маточного молочка, не на приносе товарного меда, значит на, а тем более если сахаром мы особо ее не посадим, значит эта, эта пчела будет зимовать, то есть ее биоресурс увеличивается в 10 раз, потому что физиология не, не, не изношена на вот этих вот перечисленных факторов. Ну а затем пошла тема, а как же, если есть в сентябре, Медосбор, если в середине лета и в конце лета медосбор, то есть в середине лета и даже в первых месяцах осени, ну и, и уже следующий и трехкратный. И самое эффективное на сегодняшний день оказалась изоляция двух или трех. Трехкратная я сейчас объясню, самое важное это двухкратное. В июне месяце можно изолировать на акацию, а можно и не изолировать. Не изолировать можно, почему? Потому что мы делаем отводок на старой матке, и уже мы этим самым, не изолируя, можем получить и товар, и самое важное, создать безрасходный период, без печатного э, ситуацию когда нет печатного расхода. И при формировании отводка на старой матке, и при обгуле молодых маток в основной семье, можно создать ситуацию когда-нибудь печатного расплода и ударить по, по воро, И дальше пошло развитие. А вот здесь основные две изоляции. Стараться, чтобы между изоляциями, если кто будет практиковать и на акации изолирования, то есть в мае месяце, и на, и на подсолнух, допустим, или в середине лета в том числе, и затем в начале осени до весны, это уже будет третья изоляция, основная до весны. Значит, смотрите, чтобы между изоляциями желательно был минимум три недели, а то и месяц. Тогда успевает пчела э, обменяться и из той Летной, которая отойдет в первом медосборе, ее компенсирует бывшая ульевая, станет летной. А эту бывшую, а эту, э, бывшую ульевую, которая станет летная, износит, износится на, сери, на среднем взятке, середине лета, компенсирует расплод, который выйдет из печатного, э, то есть пчела из печатного расплода в этот период, мая месяца. Когда мои семьи нарастят его. И вот в начале июля, допустим, у вас подсолух или там липа, я не знаю, или гречка будет. Ну, главный взяток в середине лета. Это июль месяц. Я в начале июля закрываю матковый изолятор на целый месяц. На целый месяц. При наличии, конечно же, как можно больше печаток разного возрастного расплода. Выбираю полностью товар на главном взятке. Полностью товар. И в начале августа выпускаю маток. Для того, чтобы они у меня август месяц нарастили зимующую пчелу. Самый важный момент. Нет, я обрабатываю в этот период, в этой ситуации от клеща семью. В чем эффективность? В том, что мы зимующую пчелу в лице вот сейчас выращиваемого расплода, эту пчелу будет семья выращивать в отсутствии паразита. Понимаете? Очень важный момент. Месяц семья посеяла и закрываю в начале сентября в изолятор. Все. Даже если у вас будет в сентябре месяцы. вот Польша, пожалуйста, или другие вот на Кавказе ребята говорили, что а у нас есть еще в сентябре взято. Это может быть золотарник или там еще какие-то кустарниковые. Вот тут вы можете не беспокоиться о том, что у вас будет этот медосбор еще, и как вы можете товар получить, или в зиму наполнить кормовые запасы для семьи, то семья, пчела даже если будет участвовать зимующая в этом приносе нектара и переработки она фатально не износится потому что будучи молодой она не выделяла маточного молочка как главного фактора износа вот вам три две три изоляции самые основные которые вы можете с успехом использовать и не переживать о том, что вам нечем будет зимовать, если вы, допустим, закроете матку в середине лета, или, или там в конце лета, или как это так, ну, мы привыкли, этот стереотип сидит в наших умах, что чем дольше будут осенью матки сеять, тем значит, больше будет сила семьи, но она же больше не становится, мы прекрасно все это видим, мы только не пчел выращиваем, а клеща выращиваем потому что он никуда не девается, безрасплодный период создавать не можем, при этом в постоянном конвейере присутствия расплода. Значит, и вмешаться качественно в избавление семьи от клеща тоже мы не можем. Ну, все, будем сейчас задавать вопросы, если, конечно, они таковые будут. И вот при слабой кормовой, двухматричное содержание при слабой кормовой базе. Ну, пожалуйста, приспосабливайтесь. Двухматочное содержание – это сила семьи. Вы добиваетесь силы семьи. Как вы затем эту силу используете при вашей специфике медоносного конвейера на протяжении сезона, но вы уже регулируете. Самое главное, что вы должны знать. На момент, допустим, слабый у вас медонос какой-то, вы хотите взять, монофлорный мед или несколько на момент цветения этого медоноса в момент приноса нектара у вас не должно быть открытого расплода или его минимум вот тогда у вас нектар принесенный в Улей автоматически пойдет в товарный мед то есть двухматочное содержание это не не конкретно тема для каких-то там больших медосборов без разницы. Вам, ваша задача создать силу, семью, силу семьи под какой-то медосбор. Кратковременный он будет, затяжной. Задача создать силу. Двухматрившее содержание как раз вам и поможет ее создать. А уже получить товар из этого длительного или короткого медосбора вы будете регулировать отсутствием открытого расплода. А для этого у вас есть тема изоляции. Так, ну и аборигенную селекцию, мы потом, это будет тема на следующий, я оглашу, оглашу в, конце, в конце зума, какая у нас будет следующая тема. Ну и вот, э, отвечая на вопрос этого пчеловода, спасибо ему, хоть задал тон, хоть я как-то э, разогрею настроение. Малоформатная рамка, вот как, вот, какое... Какое у меня отношение к малоформатной рамке, потому что нет, нет, да, тему, тему мы поднимаем это полурамка, насколько она хороша, особенно вопросы такие задают человоды начинающие. Да, было у меня время свое, когда, когда я и две системы улья было рутовская, десятирамочная где-то полсотни семей и рожеделон попался. А направление было медовое, это 90-е годы. Медовое направление. И вот я стал перед перед дилеммой. Рутовский был многоват, Рожеделон маловат. Какой объем улья нужно было выбрать? Сидел, ломал голову. Как? А уже заметил, что в, в одном корпусе, когда молодая матка, и ограничил в одном корпусе, ну, Идеальная ситуация. Сверху ставятся даже гнездовые рамки. от 230 у меня было, были гнездовые рамки. Ставлю над магазине над одним расплодным корпусом. При условии, что там молодая матка, роения не будет. Она находится даже в сжатом состоянии. И сколько нужно матки, даже при максимальной яйцекладке суточной 2500, какое количество ячеек И высчитал что всего-навсего при квадратном улье 36 на 36 и 230 высота, я высоту не стал трогать, но уменьшил общую длину стандартную на 100 мм. И у меня получился 36 на 36 и 230. И дал еще 7 рамок всего-навсего при таком, при таком формате рамки при том количестве ячеек, матки, даже при 2500 суточной яйцекладке, достаточно семи рамок, рамок. Я даю еще две кроющие, две запасные, 2, мало ли, там для или То есть девяти Получился у меня улей с внутренним размером 360 на 360. 230 трутовскую оставил. И перехожу на массовое ее изготовления этой системы у меня там 200 чем-то было комплектов. Ну и проходит лет пять времени, оказывается моя эта конструкция вылилась в то, что Европа давно уже занимается этим. Я думаю, что это Великопольская. Оказывается, это острожская потому что Великопольская там 265 высота, а 360 на 360 да внутренний диаметр квадратный так и остался. Астровский Именно вот мой размер. Ну, у меня он получился спонтанно. И когда я этим... 25 толщина стенки. Когда я начал заниматься этой системой Ульев, сразу избавился от рутовской системы. Я не говорю сейчас, не пытаюсь сбить тех пчеловодов с толку, которые посвятили свое пчеловодство практически именно этой системе. Рутовская. вот они видят только в нем в этой системе свое будущее завтрашний день хорошие рентабельность пасеки и ради бога я всегда говорю что ни одна система ульев ни одна абсолютно я их перепробовал начинает лежака рутовская да, украинская, украинскую рожеделлон полурамки и вот сейчас Великого это островская ни одна система ульев. все кто будет заниматься кто будет у себя пробовать в каких-то ни одна система ульев не дает ярко выраженного преимущества в производстве любой продукции. Абсолютно в любом направлении. Маточное мочко, пакеты, мед, пыльца. Что там вы еще, чем еще будете заниматься. Все будет решать сила семьи. Точка. Но не забываем, что мы, мы вот туда. Мы взрослеем вот туда. Не вот туда. Поэтому пока мы молоды, пока мы можем там сейчас таскать и, и доданы по два, по три корпуса сверху, есть еще порох прохавицах. Но проходит время и не тут-то было, не тут-то было. Поэтому кто будет себя пробовать, и вот эти вот делать первые шаги или небольшое количество у него еще ульев, в какой системе все-таки прийти, прибегнуть. Выбирайте такую систему, которая для вас удобна. Все остальное вам сделает сила семьи. Натуральная корма, сильная семья, все остальное сделают пчелы. Это мой главный девиз в практическом пчеловодстве. И никакие там вот э, премудрости, какие-то там вот мы увидели, кто, ну, пчеловода э, в рутовской системе хорошие результаты. Ну все, ему уже ее крышу сносит, вот, вот только это, начинает переделывать. Затем у другого увидел. Э, Доданы с полурамками, там вроде как хорошо, все красиво, полурамки чисто медовые, только там товарный мед, а сейчас требует Европа именно в таких рамках чистых, без вывода там расплода, именно сдавать, ну и все, начинаем и вот эта дилемма, прыгать туда-сюда, поэтому если возможность есть, в начальной стадии обкатайте две-три ну, технологии. Или побудьте у пчеловодов, посмотрите, поприсутствуйте, э, сра... у кого разные ули, конструкции ульев. И придите уже к своей. И у кого есть какая система ульев. Не старайтесь ломать в корне, вот, э, сверх на голову, с ног на голову ставить э, и по новой все ломать, переделывать. Постарайтесь влюбиться в то, что у вас уже есть. И вы, вы поверьте, вы, вы найдете такие уникальные, изыщите возможности в конструкции этого улья, потому что в каждом улье есть свои преимущества. И почему еще малоформатная система и конструкция дает преимущество, в том числе и полурамка, я с нее начинал тему. И вот я остановился на этой малоформатной. Кто из пчеловодов в себе чувствует вот такой задор отводки делать? То есть не просто привез ульи, поставил стулочку, открыл потолоченный и начинаешь листать. То с той стороны подсел, то с другой стороны, то есть у пенсионера. Если такая психика вот, неповоротная, не, не значит лежак, конечно, это самое лучшее. Если вы хотите делать отводки, постоянно быть вот в таком движении, раз, расширять, размножать, а компактность гнезда вам позволит делать отводок, сразу увеличить, удвоить количество ульев. Отводок из отводка можете сделать. Конечно же, вы этого не сделаете, если у вас будет улье большого объема. Но, еще раз повторюсь, что ни одна система ульев не дает ярко выраженного преимущества по выходу любого товара. Это все от вашей харизмы. Насколько вы хотите просто так привести, загрузить сушкой, и все, матка там какая есть, меняет, не меняет, в конце сезона то, что получили, и это ваше. Если вы хотите быть вот постоянно в движении, вот, ну, только то, что я показываю в своей технологии, в своих роликах, это отводки двухматочные, вывод маток и так далее. Ну, я не знаю, мне бы было, если бы у меня от сезона к сезону была бы вот эта такая... Постная тема, одно и то же. И вот эта монотонность. Я не знаю, где я черпал этот резерв, желания вообще заниматься пчеловодством, а тем более что-то там выдумывать и какие-то эксперименты делать. Поэтому у меня сезон, когда у меня сезон проходит, только начинается этот сезон, и я уже оработал на сезоне, поэтому желательно не промазать, не промахнуться нигде. И вот я чувствую. Уже уже опоздал. То ли погода раньше созрела или запоздала, то ли семьи с развитием не идут в ногу с прошлым сезоном, потому что как-то привычно. И все, я уже понял, где я сделал ошибку, уже, уже задаю программу, уже я формирую следующий сезон, как нужно поступить так, чтобы но сработать на, на тот случай, если и семьи отстанут в развитии. И погода какую-то аномалию пчеловоду поднесет, преподнесет такую, что он не сможет применить прошлогоднюю тактику к этому сезону. То есть чем больше в нашем распоряжении будет вот этих вот всевозможных нюансов и как от них, то есть чем больше мы будем... Иметь, на свой, иметь в своем распоряжении вот таких технологических приемов, тем спокойнее мы будем начинать каждый сезон. У нас уже не, не собьешь ни, ни с пути, мы будем знать, как реагировать, если семья запоздала или раньше сезон начался и так далее. То есть система Ульев особого, не особого преимущества, еще раз повторюсь, не дает, вам удобно, все. И не забывайте, что вы не молодеете, чтобы потом не пришлось на склоне лет опять все это менять, потому что передавать некому, помощника нет, как вот в моем положении, а, а заниматься еще нужно. И хочется, потому что вы свою жизнь без чего уже представлять просто не будете. Я хочу как можно, уточнить. ходить мне о отводок на старой матке, сделанный на печатном розплоді. И вы сказали, что в цей спосіб способ можно ну, без изоляции маток ликовать без разрушительный период. Но без безрозплідний период без печатного розплоду є лише. В батьковской семье, а в відводку все, все будет печатный расплит. А там молодую матку же вы обгуляєте, не забывайте. Ну, где? Когда в... молодую матку обгуляет, когда она обгуляет, это молодая матка. расплода не будет. Ну, ну, то, говорю, ну, в батьковской семье не будет расплода печатного. Но в отводке все будет печатный расплит. Він выйдет. Він... Він... А мать... А, а матка, матка... будет сиять, когда печатный появится от старой матки, от Поки пока он появится, того уже не будет. Мне ходит у отводок, у відводку. У отводка есть печатный расплит. И он есть 12 дней. А почему вы не сделаете ему такий, чтобы он был на выходе? Ну, то, то я бы мусил то, что не є на выходе в составе, оставить в батьківській семье. А навіщо он дам? Ну, то, чтобы не было відводку. Понимаете? Меня, я прошу, я... я Только мне рахунки не, не, не згоджуються. 12 дней, ну... Розвиток від яйца до виходу взрослой рослої є 21 дні. Так. В 9 дню розплід запечатається. Лишається 12 днів печатного розплоду. Три дні у вас ви три дні у вас <laughs> лишні, лишні три дні у вас, так? А чому ви не зробите на печатном на виході? Ну, добре, але, але ж, як я роблю відводок, то є печатний на виході, і печатний е, свіжий. А ви, а ви не давайте печатний свіжий. Ну, то він залишиться в батьківській сім'ї. Хай залишається. А то не можу лікувати в батьківській сім'ї. Чому то... ви батьківський не можете лікувати? Ви батьківські ну, будете... сім'ї, ви, сім ви маток обгулюєте там? А, ну, разумею. понимаю, то хотите, аж это и выйдет? Да нет, конечно, вы же не сразу будете лековать и отводить. Пропрошу, прошу, прошу. Бать... Вы батьков будете лековать, пока мать гуляется там выйдет весь рост. Но это не сразу в один час будет обработать. Владимир Игоревич, вопрос. Вот видите, вы ви тут нам рассказали за изоляцию мату. Я с певдня Украины, из певдня Одесской области. У нас акация, и между акацией и соняшником целый месяц есть безвзяточный период. Это наблюдается с года в год, уже несколько десятилетий, что есть целый месяц безвзяточный период. Вот видите. Если я закрываю матку, например, 10 травня перед акацией там 7-8 дней для того, чтобы щоб за, был запечатанный распит, я ее выпускаю после медузбора акации. Это в конце травня на начало червня. Это Це целый месяц бездеточный период. Как же матка в этот бездеточный период наблюдалась такая закономерность? матки сокращают яйцекладку именно в цей месяц, То, что нет что взятка, матки зменшують его до минимума и сидят, семьи просидают и, и, и, и, и, и до соняшника идут с минимальными семьями. Гадуйте. Вот такие вопросы. Как тут быть изоляцией із матки в травне и на соняшних. Если этот период беззяточный, когда матка сможет насеять и семья сможет набрать силу си с Годуйте червень месяц семьи, если у вас там полностью відсутність взятка. Это або оставить рапс и э, акацию в, в, в семье и идти тільки только на головний взяток, який в нас ну не 100% есть, є, але з быть, 80 може бути, може не бути. цьому році то його практично не було, а зато акацию хлопці взяли. я як це, або відбирати рапс і э, травневий мед акацию і потім колотить сироп и готовить до червня, до липня до липня месяца, чтобы был такой поддерживающий взяток. Только так получается. А как по-другому? А як по-другому? А вы что, акацию и рабство выкачуете под ноль? Ну розумієте, понимаете, що что это один единственный взяток может быть. Никто не, не 100% уверен, что соняшник нас дать. Потому что соняшник у нас в этом году было два месяца без дождя. Соняшник, як зацвів, но взяти его никто не мог. Он не был, просто не было взятка. Пчела літала, но не было взятка, он сухий, понимаете? И дал, ну буквально так, людям поприносил лишь для того, чтобы семьи могли перезимовать. Они для себя принесли солнечник. А акацию встигли взяти, и рабс встигли взяти, понимаете? То выбирают все, что можно, а тут уже таким... Скажем так, соняшником, это уже есть вопрос. Або то, або то. Понимаете? Такое вопрос. А что у вас, дивитесь, Либо... а какой у вас больше гарантованный взяток? Больше гарантованный взяток, год бывает, акация даёт 2-3 года, даёт соняшник. год акация, 2-3 года, соняшник, 4 года. А вот так, чтобы и акация, и соняшник дали 100% Такого ну, раз на 5 лет издаёт. Ну что, я что я, вам я пора, я, шо, ну, я не буду так навязывать вам эту тему, что б я робил. Э, акация, да, это товарный, очень коммерческий мед сам по себе. А рабс, вы же хотите, чтобы у вас рабс был відокремлений от від акации. Ну, я, да, э, ну, да. Э, да. Да, да. Від для поддержки вашего бюджету и пасеки. А рапс, рапс ставьте кормушки, гадуйте, чтобы вас не просили семьи. А уже как будет у вас выглядеть соняшник, это уже там хай будет, как лотерея. Дасть вам соняшник, получите товары соняшника. Если нет, значит хоть, хоть семьи сохраните. Зрозуміло. То, то при... Пристосовывайтесь, Но... ну, я не знаю, пристосовывайтесь до вашего региону. Я зрозумію. То, что вы матку, матка вам не... То, что вы ее заизолюете на акацию, получите акацию, выпускаете ее из изолятора, давайте какие-то там 200 грамм медового сити. И она после изоляции вам даст, будет до Соняшика развиваться. А Соняшик покаже уже. Будет товар, значит значит, добре. Не будет, значит, хочет силу семьи збережит. Ну, это только, это только ваша ваша наблюдательность. Понял. Еще такое питание. У меня там у меня отводки. 5 отводок. Основных семей не имеет. Матки в изоляторе. З... 14 серпня 2022 года. Дуже маленькие отводки, то есть на трех рамках. Две медовые по краях, такі сильно медові, і посередині ну, от такие сильно медовые, и посередине тоже медовый ізолятор. Отакі Вот такие То я, ну как-то что может они дотягнуть до 1 квітня то, что, если дать зверху лепешку, они поднимутся можуть могут оставить матку. Потому что сила, ці, ну, человек не очень много. Они сейчас сидят в передней стени, около Лише, если я дам какую-то лепешку, они поднимутся и могут покинуть матку, и матки будет гамба. То как вы посоветуете, что можно сделать в таком случае, потому что еще тут, ну, скажем так, целый месяц и надо, чтобы они ели. Ну, три рамки, я не думаю, что им вистачит. Подожди. Парада одна будет. Залиште их успокоить. И все. И все. Если они там... Руслан, смотрите. Если они у вас, вы говорите... Я так понимаю, что на изоляторе Миленевском, да, вони у вас сидят? Да, да, в разном. Да. И они сидят добре, От передней стенки. Ну что да. ну, нам еще треба? И, и крайние рамки медовые центральными дома и перед да. ну то вони все вони як піднімуться в гору а піднімуться вони аж я так по, -по розговору чую що десь аж на кінці лютого, говорю вам піднімуться в гору mm -hmm. і не давайте ви їх не провокуйте сейчас лепешку дасте вони сейчас підскочить в гору а як ви ще ще підігрите то гаплив буде вам матки точно Гай они сидят. сидят. Контролюйте, оце на сечень-лютый, на оцьому відрізку, оцей відрізок угу. будет такий, угу. ну, часто дуже буває, що з кормами проблема, якщо їх не було, якщо їх було мало загадовано сім'ям. Оце контролюйте. Лютий почався і дивіться, що там, де вони зараз сидять. Як вони будуть сидіти от там. И до горы только подходят, не трогайте вы их, ради Бога, вы их побачите, и маток живих побачите, и семьи в на весне. Mm -hmm. Добрый, а дякую. Добрый, дядякую. Добрый, дядякую. Контролюйте, просто контролюйте, где у вас будет клуб на протяжении зимы. Но ничего туда не, не давайте никаких этих... Ось, вы, не Я понял, все ясно. Все, где мы надеемся на Господа Бога? Может, поможем? Поможем. И все Влад... под партию. Давай, Владимир. Петя, давай, Петя. Давай, Петя. Скажите э, такую ситуацию. Делаем отводки на старых матках. Именно от, э, в начале июня месяца. Чтобы, как вы говорили... Э, в основной семье облет маток происходил, но не удается производить ротацию маток, так как отсаженные матки или идет смена их на молодые, или тихая смена. Подожди, Петя, Получается... ротацию, ротацию маток или ротацию рамок? Рамок не удается, потому что сила семьи старой, со старой матки проседает ей не дают как бы сеять идет э, смена маток или на тихую смену получается две матки вот э, в улике а как у тебя подожди вот у тебя семья с весны развивается семья нормально все как и, и когда ты делаешь отводок и какое состояние в семье конец конец мая на начало июня вот как вы говорили и шоу тебе старую матку так Значит, она неделю как бы сидит, потом начинает развиваться, летная пчела появляется, а потом ее начинают менять, старую матку. Или идет, или идет закладывают матошники, получается уже и молодая матка, и старая. Но силы семьи нету, как вы говорите, вот она должна начинать сильнее развиваться. А, не, а ты не запаздываешь ни, райовой, ни в роевой период, ты уже начинаешь делать? Там, у, да, нас, там... у нас как, райвая пора, конец мая, начало июня идет. Правильно. Ну, правильно. Да а ты как раз в этот период, как раз в роевой период, ты когда делаешь, очень часто бывает, если семья уже уже надумала раиться, уже инстинкт у нее обостренный, и ты делаешь отводок, вот тут, вот тут она у тебя будет так и сидеть, как и в этом. Пока они ее либо менять не будут, либо бывает даже выскакивают из отводка. Е тогда Еще один такой вопрос. Вы говорите, вот э когда там двух-трехкратная изоляция маток, э в, в, начале августа, э в начале августа выпускаете маток. Да. Выпускать надо их, э когда уже мед откачал с, -э с подсолну. Да. Да. да, желательно, да. Если в начале августа у нас не получается, мы где-то там числа 15-20 э, э, откачку меда производим. Как тут быть? Ну смотри, э, как тут быть. Но ну, если, если вы забираете, допустим, с 10 до 15, ну это в принципе моя тема, когда я откачку mm -hmm. делаю. Ну ничего страшного, ты сделай это в период откачки. Откачиваешь, выпускай маток, откачивай мед. И одновременно обрабатываю от клеща и давай им не, не до конца августа две недели, дай им еще в сентябре до 10-го посеять. Да. Посе, посеять, не посидеть, Пос, а посеять. Посеять, да. да. Ну, ясно. Ну, а я бы еще вашу э, систему улев наз, назвал бы «Острожская э, душевная». Как знаете, вот э, в фильме душа развернулась и свернулась, свадьба в Малиновке. Вы вот можете свою пасеку осенью сжать, так, и, допустим, из 50 семей сделать 30, из-за того, что там некоторые семьи э, ослабли, и вы их, они же попарно у вас стоят, стоят на пасеке, вы их конечно, сжали конечно. вместе ну, с двух семей сделали одну, она идет в зиму там сильная, хорошая, с двумя матками, а весной вы ее разделили, и получилось у вас две. И вот получается, я вашу систему назвал Астросская душевная. Спасибо. Ну, это так. Смотрите, ну, правильно, я почему, почему я к этому пришел, и при случае, если пчеловоды теряются, к какой системе прийти, Малый объем позволяет, вот у меня из 30-40 из семей, я дохожу до 80-ти, даже, даже 100. Они попарно мне стоят, а затем отводки, отводки из отводков, затем это я все в зиму сбрасываю в большие хорошие семьи и 30-40 снова идут у меня в зиму. Почему? Постоянно на слуху и у меня на языке два авторитета – Цебро и Волохович. Они не случайно к этому, к этой теме однажды пришли. И я постоянно объясняю, почему. Потому что это, во-первых, залог полноценной зимовки. Даже в присутствии какой-то патологии, ну, чем-то заболел, на назематозом или там клещом, с клещом не, не все нормально – Сильная семья перезимует. Потеряет какой-то процент, но она перезимует. Но самое важное, весна начинается и смена поколения первого. Мы на прошлом зуме акцентировали на этом внимание. Что когда выкармливают весной, а выкармливать будет, не забываем, что первое поколение зимующая старая пчела. За счет оставшегося белка, то есть резерва жирового тела после зимовки. То есть маточное молочко она будет вырабатывать, не поедая пергу или пыльцу, потому что этого нет. Независимо от того, есть перга в улье, нет перги, маточное молочко зимующая пчела для выкарливания первого личинок вашего возраста, первого поколения себе на замену, будет за счет собственного жирового тела, белка собственного жирового тела. Если будет перга, запас перги в Она эту пергу будет использовать для кормления личинок старшего возраста. А если перги не будет, запасы, значит и компенсацию отсутствия перги для кормления старших личинок зимующие пчелы будут тоже, тоже компенсировать этот белок, недостающий или отсутствующий перги, за счет оставшегося белка жирового тела. Вот представьте, какой будет форсированный износ. Отсюда и сильная семья, преимущество старта весной сильной семьи. Если даже не получилось, мало ли по какой причине, осенью в отсутствии пыльценосов хороших, не получилось накопить полноценного жирового тела для зимовки или затем воспитания первого поколения весной. Но если она будет одна одну выкармливать, ну понятно, это... В лучшем случае взаимозамена произойдет, когда старый отойдет. И только ну, часто пчеловоды наблюдают такую картину. Смотришь, вроде как облетели, все хорошо, нормально, пошла матка сеять. Через месяц открываем ульи, один расплод печатный, и, и молодая пчела, все, летная ушла. Потому что как раз по той причине, что было недостаточно кормилиц или недостаточно развитое жировое тело с осени, чтобы полноценно выкормить и сохранить свой биоресурс. Или мало количество кормились, А вот если сильная семья, даже если этого запаса было недостаточно, наканули с прошлого сезона, она мало накопила жирового тела, то есть только, только полноценно перезимовать, то с мира по нитке 4, а то и больше будет выкармливать одну личинку, конечно, уже Конечно, у них потенциала и возможностей будет больше. Они свой биоресурс продлят и не будет такой резкой, резкого отхода зимущей пчелы. То есть они вначале выкормят первое поколение, затем принимает на себя миссию кормили уже молодая пчела, а они остаток жизни будут выполнять биологическую миссию как фуражира, водоносы, нектароносы и пыльсоносы. Но не будет просадки. То есть хороший будет старт и весенний. Почему и сильные семьи вот, и у меня, такая, как вот, ты говоришь, острожская гармошка. Общем, да, да, душевная. Душевная, боянная. да. Боянная. Ну, у нас, видите, в подсознании как-то с количеством жалко расстаться, а потом весной уменьшить. Ну, Петя, количественный, количественный синдром – это наш главный бич, понимаешь? Я, я <смех> ни в одной книге об этом пишу, постарайтесь как-то найти в себе мужество, но вот переступите через себя, вот это, потому что пчеловоды очень часто, ну, так, выходят на пасеку, ну, глаз радует, там, ну, такое, ну, масса, масса. Ну, пчеловод, конечно, гордость распирает, что я пчеловод. А ну-ка, столько. Потом, потом, когда дело до, до качки, не дай бог, болячки пойдут. Но ну, зато количество радует глаз. Так что отказывайтесь от лучше, меньше, до да лучше. Потому что пчеловод не, ничего так, я вот знаю по себе, проходил эту школу болезней. В свое время ничего так не угнетает вот, морально психологически как заболевшая семья там уже не до не до взятка не до товара не до прибыли во-первых она выпадает из товара и плюс еще и риск перезаражения и дальше и начинаешь с этим не знаешь куда дети соты и опять таки опять таки жалко глянешь сот красивый хороший и на следующий сезон его тулишь. В, этот, в эту семью, а вдруг, а вдруг пронесет, ну и пронесло рецидивом, и начинаешь опять, ну, задним числом мы все умные, начинаем опять, да вот теперь все, вот это с этого сезона, все, только, только здоровые семьи, только лучше, меньше, проходит опять зима, опять начинается сезон, ну как, ну что ж ты будешь сидеть, когда 20-30, годы идут, а у тебя 20-30, ну 50, ладно, и опять ты идешь, опять наступаешь на эти грабли и пошло поехало Но, кстати, количество мне помогло вес однажды. Первый раз в жизни попал я на раннее развитие первоцветов, когда еще все деревья черные, а внизу ковер такой красивый! Вот этих первоцветов, начинает пролистка, лютики, ряска и так далее. И я попал случайно. На пасеку уже было полсотни, попал на это раннее развитие. Ну и пока туда-сюда, по старинке, смотрю, хорошо пошли в развитие. Бог мой, как рвануло у меня пасеку. И такое не, неконтролируемое районе было. Ну полностью вся пасека, даже по два раза. Посадку вычистил конкретно, там обрезание было. Но зато пасека осталось 100 семей, с 50 и 100. И в зиму пошли более-менее, мне понравилось. Я на следующий сезон тоже поехал в лес и тоже началось э, роение. Но тут уже, мы уже, не надо нас дурить. Я, я это роение сделал контролируемым. Как? Со старой маткой выпускаю рой, не стал противиться. Со старой маткой выходят, они далеко не летят, они сразу садятся, даже до утра будет сидеть. И бывало по 5 районов и даже больше. А в семье основной не допускайте ни в коем случае раение с молодой маткой. Это, во-первых, так вылетит, вылетает, глаза вытаращила и сразу хорошо, если она села, где-то посидела, час-два и улетает. А то бывает сразу с концами, или, или дерется он там на 20-30 метров. У меня альха такая. Поэтому с молодыми матками это, это, это самоубийство, допускать выход троя. Вот он первак вышел со старой маткой, все, вы его аккуратненько можете распорядиться им, это сила, это хорошее развитие. А в отроившейся семье уничтожаете сразу все печатные маточники. Оставляете несколько на одной матке, пару-три штуки, самые молодые. Для чего? Когда эти маточники, когда из этих самых молодых маток маточника будет уже не единой открытой личинки. Это очень важный момент. Потому что выход роя с молодой маткой будет то не обязательно, когда будет еще где-то какая-то матка, то есть маточник еще один вы пропустили. А если даже это одна матка всего-навсего, молодая, она выходит, а его инстинкт еще прет, то есть инстинкт на всю катушку, и будет открытый расплод. Даже даже... Трутневый. Это будет прецедентом для выхода роя с молодой маткой. И они затем начинают тянуть панически маточник из этой оставшейся личинки трутневой. Ну, короче, может дойти, конечно, мы то и до труковки. Поэтому всегда оставляйте самый молодой. Она передуреет до этого времени. Уже основной синтез троевой. И затем распределяйте два маточника через глухую перегородку. Они в двух отделениях обгуляются, в крайнем случае одна наверняка. Никогда в основных семьях не рискуйте обгуливать одну матку. Очень, очень опасно. Опасно тем, опять-таки, стереотипом нашего мышления и подхода. Одну матку оставляем, семья хорошая, расплод весь вышел, ну нужна, нужна плодная матка. И вдруг она не обгуливается. Сроки все прошли, уже никакого расплода нет, масса пчелы, мы давим снова туда маточник. Но это преступление. Откажитесь от этой затеи. Опять-таки, количественный синдром здесь путается под ногами. Потому что если сейчас подсоединить какую-то семейку с подной маткой, мы теряем штатную единицу. Все, начинаем. Мы тычем туда маточник снова. Пока, пока эта матка выйдет, пока половое созревание, пока она гуляется, а там уже трутовка, а там уже выгребаешь трутовку. Все. А трутовка это то же самое, что больная семья, что трутовка еще бывает хуже, хуже воспринимается, чем, чем болезнь. Трутовка. Поэтому в безматочной семье с первого раза молодая матка не обгулялась, сразу давайте плодную матку. Если там уже не единого в Так что, ну все. Опять, количественный синдром нам покоя не дает и и бьет нас по голове, и на эти грабли наступаем, уже эти грабли за нами сами летают. Владимир Егорыч, добрый вечер. Добрый вечер. Я так понял, что в, в семье, вышла в Киеве, в Киеве, с старой маткой, у маточники, которые станутся все старые маточники, все больше зрелые маточники удалить, а оставить... Самые молодшие. Да? И, и потом их распределить через верху перегородку по одному вверх-вниз. Да? да, по одному. Так, распределить так, так, эту семью. Ну то есть, сделать э, э, э, э, ее, як, типа, в двухматочном Ну, как у вас такой мини-макронуклеус получится, что вы, у вас два корпуса через верху перегородку. Да, у да, у а льотки, я так понял, ну, льотки так и остаются, да? Хай и надо... остаются, если можете развернуть там у, у, на 180 градусов, если это очень коротенький, допустим, полуранка. Якщо 300, 300. Там... Ну, 300 можно оставлять, 300 там ростает, от нижнего рутка до верхнего корпуса, другого там великий. Вони обгуляли, вот там поди... Дивіться, вони, если две обгулялись, сразу контроль по верхней матке, глянули, а в маточнике ж одного века. Глянули, вверху обгулялись. Отставляете в сторону, дивитесь, и внизу обгулялись. Ставите разделительную решетку. Угу. Зверху сразу цей корпус. Все. И у вас двухматочная. Серед дня и ніякою не будет ворожней, чей будет семья. Работать. Ну, там же ты так понял, что надо распределить рамки между собой, между, между собой. Так... А, тогда уже, а тогда уже все. Самое, главное, самое важное для вас, что у вас обгулялись две матки. Все теперь вы ревизию робите уже на вашу на вашу смотри добре зрозумело дякую да добрый вечер да серёжа хотел добрый бы с вами поговорить по поводу кормов опять же я подпланирую ну, я б, хотел бы вашего совета на сед... ну в цьому році э, як бы в эстонях відкачать закормить ну полностью откачать и бочку сложить а на весну цель же мед ну, просто он в рамках, как бетон. Вони его даже весной погано берут. Ну, на для развития. Чтобы его откачать, как бы сохранить зимой в бочке, а весной давать им медовое сыта. Можно же так допустить? Без проблем, без проблем, конечно. Просто, просто ситуация дуже такая. Я его сейчас беру, а він там, ну, камень. Он его даже не может взять одна крошка. Серёжа, это беда, понимаешь? Это беда наших либо сортов в последнее время. Их же там столько... Поля цветут, и бывает такая шляпка, как голова, бывает такая как желтая ромашка, как кулак. Поэтому, соответственно, возможно, и сорта такие, или почва не дает. Ну, я с этим сталкивался, я тебе сочувствую. Поэтому спасти семьи, как бы там мы, какие бы натуралисты не были, на натурально все натуральное, ну, Европа, вот, шановный Игорь Павлик не даст сбрыхать, что она на инверте зимуя, как бы она зимувала на, на рапсе, чего она перезимувала. Поэтому у нас такая точная беда и с подсолнухом. Хорошо раньше получалось, да, если он был где-то примерно одинакового сорта, были обороты, и, и влажность была более-менее. А если подсолнух еще и цветет в сухую погоду, то еще в те времена, еще помню, в советские времена, было предостережение откачивать под ноль и закармливать зимовать либо оставлять весенние корма не кристаллизованные акацию там ну какие бывает липа первой половины лет тех что кашеобразная салообразная консистенция жидкая как акация а подсолнух подсолнух был на подсолнух табу было еще тогда потому что это это палка двух концов пролить пронесет значит слава богу а если ну, в основном в основном беда даже если перезимовывают семьи то это это понос это такие бывают рамки не дай бог не захочешь поэтому смотри то и в твоем положении попробуй на следующий сезон вот как ты говоришь ничего ты не теряешь абсолютно он у тебя будет как находка для стимуляции для подкормки но зато ты сто процентов сохранишь семью. Ну, да да просто я ж... Что столкнулись еще в том году весной, что я им давал за заставну для стимуляции, ну для, для, ну, для стимуляции давал рамки, я их смачивал по три по четыре раза теплой водой, и они вот это выгортают именно крошку эту белую, и все. А там больше ничего так немає, ну, как бы, полезного для них. А я думал, чтобы в этом году все же медики в бочках законсервировать до весны и с водой разбавить, давайте им медовый такого плана. Конечно, будет польза, конечно. Кажется, конечно. Он не пропадет, и все равно его в дело используются для, для тех же пчел. Ну да, да, просто им тяжело их чистить, ячейки по весне такие, бетон. Да, да, да, все так. Ясно, дякую. Так, шановное панство, дуже дякую всем за спілкування, за участь, готовим вопросы, бо буду я вам, и, и потом попробуйте упрекать меня за то, что вам это не нравится или, или так далее. На добранение. Да, на Добрани. До встречи и в наступном зуме.